Всем привет! Мы продолжаем наши видеотрансляции, которые у нас называются «Как начать бизнес?». В основном самое главное то, что я делюсь своим опытом, я вам рассказываю, как можно начать бизнес без особых капиталовложений, имея только то, что вы имеете. Это ваше знания, это ваше умение, это ваше трудолюбие. Итак, сегодня мы с вами решили поговорить о бизнес-идеи, которая называется Получить грант и начать бизнес без вложений. В чем заключается суть идеи данной бизнес-идеи? Значит, вы составляете план проекта, который хотите реализовать официально регистрируете свою деятельность, собираете, извините, собираете пакет документов и отправляете это все на рассмотрение в государственную комиссию выдачи грантов. Если ваш бизнес-план будет одобрен, тогда в таком случае вы получаете денежную сумму на развитие своего бизнеса. Денежная сумма – это такая, вот как бы сказать, другими словами, субсидия для, на развитие вашего бизнеса. Ежегодно в бюджет страны закладывается определенная сумма на развитие малого бизнеса. Это деньги, которые государство дает безвозмездно для реализации той или иной идеи. Но получают такую субсидию только те предприниматели, которые предоставляют реалистичные бизнес-планы. Гранты — это отличная возможность талантливому предпринимателю начать свое дело без первоначальных вложений. Ну, а какая же реализация идеи? Для получения гранта необходимо официально зарегистрировать свою деятельность. Это обязательно. Официально зарегистрировать свою деятельность. Составить подробный бизнес-план, собрать пакет необходимых документов и отправить их в комиссию. И вот уже в случае одобрения вашей э, кандидатуры, в случае тогда вы получите уже вот именно субсидию, та, которая заложена э, на этот год в гос государственном бюджете. Есть следующая бизнес-идея, о которой я тоже хотела сегодня с вами поговорить. Это перепродажа вещей с помощью электронных досок объявлений. В чем заключается эта идея? Значит, вы проводите ревизию всех своих вещей, находите те, которые вы можете продать, вот. После этого фотографируйте их, размещайте объявления по продаже в специализированных газетах, сайтах и так далее. Вот. Здесь тоже получается бизнес без вложений. Такой вот бизнес по перепродаже товаров может быть востребован другими людьми. Потому что вот сейчас... Именно такой бизнес находится на пике своей популярности. Все больше и больше людей отдают предпочтение покупке вещей, бывших в употреблении. Чем переплачивать за новые, то лучше, конечно, купить бушные и хорошие вещи. Иногда на секонд-хенде попадаются и вещи брендовые. Вот поэтому каждый у себя в шкафу тоже может найти такие вещи, которые можно продать и очень интересно. Особенно это касается детских вещей и, при... и разных принадлежностей для младенцев, школьников, а также домашней мебели, утвари и прочих товаров. В каждой квартире есть огромное количество вещей, которыми хозяева давно не пользуются. Вот если подумать, это действительно так. Лежит, лежит вещь и думаешь, и... Жалко выбросить, да, и вроде бы она и, и ненужная, жалко выбросить. А почему бы на ней не заработать денег? Продать, по крайней мере, хотя бы какую-то, э, какую-то гривну какую-то получить, э, получить себе бюджет. Э, вот, такие вещи, это может быть одежда, различная техника, детские игрушки, книжки, бабушкин серван, какой-то и тому подобное. Они все время лежат у нас без дела, засоряют пространство, а их можно просто-напросто выгодно продать. Таким образом вы избавляетесь от ненужных вещей и при этом еще и зарабатываете. Многие, есть очень много людей, которые специально скупают недооцененный товар и перепродают его дороже. Также можно помочь продать ненужные вещи своим знакомым. В таком случае наценка будет небольшая, ну вот какой-то процент будет иметь. А первоначальные вложения тоже не потребуются, потому что это все-таки ваши знакомые. Значит, в чем, в чем состоит реализация идеи? Для того, чтобы заработать... Первые деньги — необходимо найти вещи, которые вы хотите продать, сделать их фото, поместить объявление на электронных досках, сайтах продаж или же в газетах, встретиться с потенциальными покупателями, провести какой-то диалог. После того, как вы приобретете опыт продаж, можно предложить своим знакомым помочь избавиться от хлама подобным образом. При этом наценку устанавливаете только вы. Размер дохода напрямую зависит от количества проданных вещей, их стоимости и внешнего вида. Уже в первый месяц таким образом можно довольно неплохо заработать. Таким образом, мы сегодня с вами подняли вот такие две темы, которые я собиралась обсудить. Мы их услышали. Это две бизнес-идеи. Первая из них – это как получить грант. И вторая, как можно выгодно перепродать свои вещи или вещи знакомых и также получить деньги. То есть вот такие вот небольшие бизнес-идеи для начала работы, для начала бизнеса без вложений. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Будем находить вместе новые интересные темы. На завтра мы планируем, еще две идеи для начала бизнеса с нуля, а затем я вам расскажу, как выбрать, выбрать квет и каким образом выбрать себе нужные налогообложения. Подписывайтесь на мой канал, приходите, слушайте меня, задавайте вопросы. Всегда рада вам ответить, помочь. Пока-пока, счастливо!